Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале MyPlay. Меня зовут Сухан. Недавно я создал свой канал MyPlay. Первым же видео э, я выложил 15 июня, кажется. Приколы про кошек 2017. Посмотреть и, пожалуйста, поставьте лайк. Просмотров там достаточно, но лайков нету. Подпишитесь на канал, пожалуйста. Или что-то напишите в комментариях. И подпишитесь на, мо на моего друга. Рахман Зиханов, ссылочку я оставлю в описании. Всем пока. Ну, это такой мини-мини такой, -мини ну, не знаю, общение с, даже не знаю.